Приходит мужик к доктору и говорит, доктор, но ну мне ваша яблочная диета совсем не помогает. Доктор, а вы яблоки мыли? Мужик, да, конечно, доктор, тепленькая водичка, все их перемыл, пересушил. Доктор, а вы попробуйте не мыть?